Добрый-добрый вечер, друзья мои. А, ну что же, погнали. Итак, сегодня наша тема с вами сегодня – это КПД, коэффициент полезного действия. А, мы поговорим про <you're in> <way> вирусы, антивирусы и про то, как теми же силами делать гораздо больше. Усаживайтесь поудобнее, выделите время себе, чтобы вас не трогали, отключите всякие мессенджеры, сфокусируйтесь. Ну и прикиньте про себя, да, про что вы хотите поговорить. Напишите себе какие-то вопросы, которые у вас есть, какие-то задачи, которые вам хотелось бы решать. Для тех, кто впервые на моем вебинаре и мало меня знает, меня зовут Макс Котков, я нейро -коуч. С 2001 года я веду консультации и семинары. И тот подход, который я, собственно, практикую, он основан на таком красивейшем синтезе того, что можно назвать самой современной физи да, нейрофизиологией, понимание того, как работает мозг на практическом уровне в сочетании с психологией. А, уникальность этого очень простая, а, потому что если мы работаем только с психологией, мы иногда а, просто строим какие-то концепции внутри себя. Если мы работаем только с мозгом, а, мы не можем... Работать с личностью напрямую, потому что личность и мозг – это совершенно два разных процесса, две разных сущности. И вот нейрокоучинг – это идея того, как работать с личностью, как работать с психикой, с нашими всякими субъективными переживаниями. Потому что страх он совершенно субъективен, да? он может быть непонятен окружающим, но для нас он является реальностью или радость, или любовь, или да, увлеченность чем-то. С другой стороны, как работать на уровне мозга, потому что существует огромное количество таких ну, забирательских идей, типа там привычки формируются за 21 день, вам самое главное проработать травму и так далее. А, вообще слово «травма», да, оно же пришло в психологию, ну, из травматологии, это некая метафора была. И ее стали применять так широко. На уровне мозга, естественно, никакой травмы не существует, когда мы говорим даже про какое-то очень сильное переживание. Это устроено здесь по-другому. Это не какая-то поломка, которую нужно починить, там, держать аккуратно. Да, это новые способы думать и новые способы действовать. И идея нейрокоучинга – это идея, чтобы вы могли научиться делать то, что для вас важно, приятным для себя образом. Потому что большая часть психологии и психотерапии посвящена тому, чтобы люди могли чувствовать себя хорошо, и у них было душевное благополучие. Но очень часто это происходит за счет того, что человек снижает свои амбиции, снижает свою активность. Да? Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать. А в коучинге идея, что мы хотим реализовать в жизни что-то очень важное для себя – и мы не всегда готовы к этому. И нам нужно перестроить себя таким образом, чтобы мы могли делать важные для себя вещи. Вот э, эта идея нейрокоучинга. И ко мне приходят люди с очень разными задачами. Кто-то приходит с вопросами о том, как там, восстановить сон, например. Да? И здесь на уровне мозга и на уровне психологии можно найти очень хорошее решение, и можно отслеживать объективные результаты, например, при помощи там, кольца аура. И мы видим, что человек, который освоит технику, он может спать э, столько же, сколько он спал, но качество его сна становится более э, высоким. Например, там у него за ночь будет 3 часа э, парадоксального сна и 2 часа глубокого сна. И он очень хорошо восстановится, даже если он спал всего 6 часов. И мы будем видеть реальные показатели э, сердца. Да, у человека может быть аэрофобия, и он не может летать, или он боится выступать публично. И мы можем перенастроить это, потому что это всего лишь настройка, это всего лишь некий процесс, э, некое приложение в мозге, которое нужно перенастроить, чтобы оно работало иначе. Очень часто люди рассказывают про стресс, про то, как они не могут жить вот в эпоху неопределенности, не могут построить свои планы, да, у них опускаются руки и так далее. Это одна из частей а, того, что можно делать, потому что на самом деле чем... Никогда не было определенной ситуации, бывает только иллюзия определенности. Реальным источником определенности и стабильности в окружающем мире можете выступать только вы. Точно так же, как это происходит в маленьких ситуациях, когда есть два партнера, муж и жена, например, и один из них очень переживает, что их отношения могут быть разрушены. Uh, и он ждет стабильности от другого партнера вместо того, чтобы создавать эту стабильность внутри себя и дать эту стабильность другому партнеру. Точно то же самое происходит в больших масштабах на уровне компании, на уровне uh, группы компаний, больших каких-то групп людей и так далее. И uh, как, как, как быть этим источником? Uh, да, из последних каких-то работ – это очень частая работа с расписанием, потому что, я думаю, вы все сталкиваетесь с этим. Когда мы сталкиваемся с выбором между тем, чтобы делать что-то новое, потенциально очень выгодное, интересное и масштабное, или сделать что-то очень простое, понятное, то, что мы делали каждый день, но что не принесет больших результатов, подавляющее большинство людей автоматически выбирает второе, да, знакомые какие-то простые вещи – и э, проекты, которые и вроде бы интересны, и вроде бы хочется, и, и классно было бы их поделать, но вот нет, у меня просто сейчас нет времени. И все вот эти отговорки, что я обязательно этим займусь, как только я закончу здесь все, как только я все здесь выстрою, и все мы прекрасно знаем, что такого момента не бывает. Ну, в общем, практически любые психологические задачи, задачи со здоровьем и, естественно, задачи с продуктивностью без выгорания, как строится свое расписание, как планируются действия и так далее. У нас был в декабре совершенно чудесный курс, который закончился на прошлой неделе, который назывался «Ничего лишнего», о том, как давать своему мозгу задачи, потому что мы даем себе задачи обычно, как будто бы мы супермены, и вы пишите в свой туду лист, да, Напишите слово «супермен» в чат, если вы с этим сталкивались. Мы пишем для себя в туду-лист задачу так, как будто бы мы супермен, который будет в идеальном состоянии, который будет в абсолютной осознанности, у которого будет супер ресурсы внимание. И потом, когда мы читаем этот список задач, мы думаем, «Господи, я не знаю, с чего здесь начать, я не знаю, как, как здесь двинуться». И вот. Курс «Ничего лишнего» он был про то, как перестать разговаривать и общаться с собой, как будто бы мы супермен, и признать, что у нас есть некие потребности, у нашего мозга есть потребности в том, как нам нужно ставить задачи, чтобы мозг выделил энергию на их выполнение. И э, я считаю, что курс прошел очень удачно. Я вижу э, да, вот людей в чате из этого курса. А я теперь после прохождения этого курса настоящий супермен. Да, ну вот Виолетта, это просто монстр этого курса, она воспользовалась им очень-очень круто. И на самом деле это курс о том, как любую сложную задачу сделать для себя простой, потому что все сложные задачи, когда мы правильно к ним подходим, они состоят из простых. Супермен на пенсии, класс. Сегодня мы будем говорить про э, КПД. А, что это такое? У меня есть друг, он жил долгое время, он американец, он жил долгое время в Калифорнии, потому что там прекрасный климат, природа, фрукты, мексиканская еда, ну, в общем, такая развивающая вся история. А потом в какой-то момент, когда его бизнес стал уже расти достаточно сильно, он вдруг обнаружил, что... В Калифорнии очень высокие налоги. Я сейчас не помню конкретную цифру, но, грубо говоря, штат там, хочет 30% налогов, если не больше. И он говорит, я просто в какой-то момент понял, что 30% налогов – это треть фактически. И он говорит, я разделил 12 месяцев на 3. У меня получилось, что январь, февраль, март и апрель – я работаю только на налоги, а потом я начинаю зарабатывать для себя. И он говорит, я не, не захотел работать э, январь, февраль, март и апрель э, на правительство. И поэтому он переехал в Техас, где нулевая ставка э, налогов по штату. И, и, и это происходит сейчас там очень массово. Да, огромное количество людей на самом деле по миру переезжает в поисках каких-то более низких налогов. Но меня здесь налоги интересуют скорее как метафора. У нас есть жизненные силы, и у каждого из вас есть какой-то объем жизненных сил. Я очень часто вижу, что люди спрашивают, где брать энергию, где, где берется энергия для действий, как, как все успеть, как, как сделать так, чтобы меня на все хватало, чтобы меня хватало на развитие, на зарабатывание денег, на хобби, на семью, на себя, там, на что-то еще, на заботу о других людях. И очень часто люди думают именно вот таким вот образом, как, как увеличить этот объем жизненных сил. Но штука такая, что это, это часто не первый вопрос, который нам нужно задать. Потому что первый вопрос, который нам нужно задать, это какая у нас система налогообложения внутреннего этих жизненных сил. Потому что другие мои друзья, они живут во Франции. И это просто вообще полная жопа огурцов с налоговой системой. У них так называемая прогрессивная ставка. То есть чем больше человек зарабатывает, тем больше он платит. И есть какие-то прыжки при а, зарабатывании, когда совсем невыгодно зарабатывать больше, потому что ты будешь получать меньше. То же самое с увеличением жизненных сил. Очень часто бывает, что если мы возьмемся за эти практики какие-то увеличения жизненных сил, будем жрать какие-то стимуляторы или там препараты, которые повышают энергичность человека. Да? Пройдем какие-то мотивационные тренинги, которые очень модны в Штатах. И вот самый главный у нас мотивационный тренер – это Тони Робинс, да? который типа там «давай, давай, ты сможешь». И люди, благодаря тому, что несколько тысяч, или иногда десятков тысяч человек вокруг, раскачивают эту эмоциональную волну, они входят в это состояние, когда… Тело начинает, и мозг эмоционально начинает выделять больше сил. Да? А Радислав Гандапас, российский Тони Робинс, он вообще, когда есть ленивые голубцы, он сначала их обязательно немножечко мотивирует. Но э, вот это вот выделение энергии, которое происходит, оно совершенно не обязательно превратится в реальные действия, счастье, удовольствие и результаты. Потому что вопрос в том, какая у нас внутренняя система налогообложения. Потому что увеличив свой объем жизненных сил, которые мы выплескиваем, мы можем повысить и ставку налога. Что я имею в виду здесь? Если, если, если вам понятна история с налогами, то это такая метафора. Да? Если, если вам больше подходит какая-нибудь физическая метафора, то это как раз тепловые потери. Вы знаете, что любая энергия, превращаясь в какую-то другую энергию, например, электричество, электричество, мы превращаем его в движение. Происходят так называемые тепловые потери. Да, только в тепло происходит переход одной энергии в тепло без потерь, потому что всегда есть все эти тепловые потери. Вот это можно двумя метафорами описать. То, о чем я хочу поговорить сегодня и вот в рамках моего проекта да, «Коэффициент полезного действия» либо налоговая ставка, либо тепловые потери. То есть вы решили что-то сделать, у вас есть какое-то желание, вы что-то собираетесь, у вас есть какая-то идея. Вот сколько сил вы потратите на то, что будет происходить вокруг этого внутри вас. Да, причем там есть несколько этапов, там есть этапы, которые мы будем сегодня обсуждать. Но вот сколько будет тепловых потерь, сколько будет налогов внутренних уплачено, прежде чем ваши жизненные силы превращаться в какое-то поведение и результат. Понимаете ли вы, о чем я говорю? Отзывается ли вам эта идея? Знаете ли вы, что это превращается? А эти потери, да, кто-то любит говорить про эм, нейровирусы или мысливирусы или эмоциональные вирусы, ментальные вирусы. Идея очень простая. Есть некие очень неэффективные процессы, в нашей психике, которые не ведут к результатам. Они не делают нас счастливее, не делают нас успешнее, не делают нас здоровее и не, при, не приводят к тому, что мы можем реализовать то, что мы задумали. Но мы тратим абсолютно реальные жизненные силы на вот эти процессы. Напишите, пожалуйста, э, ну вот, КПД, если вам понятна эта история, или вопрос, если вам эта история непонятна. Когда вы пишете вопрос, я очень-очень прошу вас, пишите как можно более подробно, потому что я не могу иногда догадаться по короткой формулировке, о чем идет речь. У меня большое количество сил уходит, чтобы завести мотор и начать работать. Да, Катя, это, это один из вариантов да, вот на эту раскачку. На курсе «Продуктивность без выгорания» у был доктор наук из МГУ и он делал одно из упражнений, которое я просил, называется «психожурналирование». Да? И человек эм, делал журналирование, ему нужно было написать статью и отправить ее для какого-то журнала в какую-то публикацию. И он увидел, что у него этот процесс занял 3,5 часа, из которых только 40 минут реально заняло написание статьи. Все остальное – это было вот это вот штука вокруг. Он а, ходил, готовил стол, настраивался, наливал себе чай, чего-то рассуждал, с кем-то про это переписывался и так далее. И когда он это увидел, он понял, что ну, эффективность не очень-то высокая. Да. Из трех с половиной часов в сорок минут а, превратились в реальный результат. Все остальное время было действительно потрачено ну, практически впустую, это вот были эти тепловые потери или налогообложения. Я все время думаю, а то ли я делаю, может, есть лучший способ. Да, Наташа, это прекрасный. Мне не очень ясно, типа, сколько сил уйдут впустую. Да, Виолетта, да-да-да, э, сколько сил уходит впустую. То есть, смотрите, мы можем потратить силы на то, чтобы там, взять карандаш и переложить его, да, и тут ничего не происходит такого, но… Э, если человек, например, там некоторые люди не очень эффективно да, двигаются, некоторые люди более эффективно двигаются, они могут там, меньшим движением это сделать. А Кто-то, А дальше у нас начинается, если это не про карандаш, дальше мы начинаем думать, а надо ли мне это? Да, ну вот сейчас давайте мы разобьем это на составные кусочки, может быть, станет это еще более явно, еще более очевидно. Фоновые процессы компа, но образ налогообложения таки заставит меня в реальности налоговый начать оформлять. Да, да, Наташа, фоновые процессы компа тоже. Да? Помните, была эта история, когда программа проникала в компьютер и майнила крипту, например, на нашем процессоре в качестве вируса, а наш компьютер работал медленнее. Моя проблема – делаю одно дело и думаю про 10 других дел. Супер. Виолетта, спасибо, теперь ясно, меняю свой ответ на КПД. Класс. Смотрите, значит, э, да. если вам интересно э, снизить налоговую ставку, э, если вам интересно снизить потери на эти тепловые, если вам, то что может быть результатом? Результат очень простой, на мой взгляд. У вас тот же самый объем жизненных сил, который был. Вам, вы можете над ним работать, вы можете на него полагаться на тот, который есть. Вы знаете, что тем же самым объемом жизненных сил вы можете сделать больше, если вы не распыляете их на тепловые потери, на налоги. То есть вы можете иметь больше результатов, больше радости, больше радости действий и воплощения, потому что вот если вы оглянетесь вокруг, да, ну, вы сейчас смотрите на экран, но если вы просто оглянетесь вокруг и на экране тоже посмотрите, все, что нас окружает, когда-то было просто частью воображения другого человека. И этот компьютер, этот смартфон, этот экран, клавиатура, шрифты – все элементы декора, все элементы технологии, которые есть, когда-то жили в воображении других людей. И мы будем говорить вот про этот процесс, как они там зародились и как они воплотились в окружающий мир. Если вы едете где-то в транспорте, то вообще и этот транспорт, и вся система, которая его обслуживает, и дороги, и мосты, все это когда-то было в воображении других людей. и они воплотили это в реальность. То есть, когда мы смотрим какие-то фантастические фильмы или фильмы, даже фэнтези, где магия, сила разума, да, все это материализуется и воплощается, на самом деле мы живем ровно в таком мире. Просто это происходит не при помощи волшебной палочки, а это происходит при помощи э, исследований, при помощи аккуратного воплощения в действия, проекта, общение с другими людьми, поиска, и, да, это, это просто чуть более медленное, может быть, чуть не, менее завораживающее, а, но если задуматься, то это, конечно, гораздо более завораживающая история, потому что в буквальном смысле мы живем в воплощенном воображении. И вот вопрос а, КПД, да, как, то имея тот же самый объем жизненных сил, воплотить в окружающий мир больше, потому что это человеческая работа, это наша уникальная способность, мы можем воображать то, чего не существует. Мы можем придумать текст, который не существует, это будут прекрасные стихи, или это будет проза, или это будет продающее письмо, которое принесет деньги. Мы можем представить себе стол и сделать какую-то мебель, мы можем сделать что-то просто красивое и приятное и подарить это кому-то если вы, например, там, занимаетесь ювелирным а, или изобразительным каким-то искусством. Да? А, и, и идея, что может быть результатом работы по повышению КПД, то, что вот этого воплощения красоты и всего замечательного в мире будет больше. Я надеюсь, что вы хорошие люди, у вас красивый внутренний мир, и вам есть что а, дать окружающему миру, потому что... Дальше мы будем разбирать вот эти этапы. Да, имеет ли для вас смысл, интересно ли вам за те же самые жизненные силы получить больше результатов, больше действий, больше воплощенного? Я... Отзывается ли вам эта идея? И я впервые этот семинар сделал, по-моему, лет пять назад, когда я начал работать над этой идеей, потому что... Ну, меня, честно говоря, завораживает, Меня, честно говоря, завораживает, когда люди делают что-то очень так легко. Да? Иногда можно назвать это там предприим предприимчивость, а, легкость, мало заморочек. А, ну, в общем, как, как угодно, когда человек просто говорит, о, это классная идея, и, и он вдруг идет и делает ее, и он ее воплощает, и вы начинаете видеть это, в жизни. Потому что в большинстве случаев мы, мы так не делаем. А мы придумываем что-то, потом мы начинаем думать, стоит ли оно того, не стоит ли оно того. Ну, в общем, начинаем вот это вот, а, вокруг этого. А все, что мы реально имеем, чем вы пользуетесь? Стакан, из которого мы пьем, а, телефон, по которому мы звоним, он есть только благодаря людям, которые решились это сделать. И у которых было достаточно качественное налогообложение, чтобы они могли это сделать. И вот когда пять лет назад мы начали делать эту серию семинаров, он постепенно развивается, обогащается, там, уточняются технологии. Назывался когда-то «Источник силы», один из первых семинаров в этой серии. И э, люди после этого семинара, огромное количество людей начали делать то, что они десятилетиями э, откладывали. Я после этого семинара начал, снова играть на гитаре после 20-летнего перерыва. Кто-то начал заниматься инвестициями, про что он все время думал, ходил на курсы и так далее. В общем, исто история огромное количество, и там возникает вот такое потрясающее облегчение, потому что ты просто говоришь, да, сделать, окей, и ты делаешь. И знаете, когда нет, ну вот какая-то легкость есть. Вот когда там после горных лыж снимаешь ботинки и буквально паришь, ноги очень легкие, да, ну и в каких-то других ситуациях, когда тяжелую одежду себя снимаешь, и вот ты прямо легко себя чувствуешь. Вот какое-то такое же есть ощущение. Ну, а если тепловые потери – это неотъемлемая часть общего процесса или силы на настройку – это не совсем потери? Таня, силы на настройку – это не потери, просто… Настройку можно делать действительно настройка, да, а можно вокруг этого развернуть всяческую активность, сделать ритуалы, так что эта настройка сожрет гораздо больше энергии, чем вообще само выполнение, да. Но вот я не знаю, у людей, которые занимаются гитарой, есть очень простое правило, если там особенно ты играешь на электрогитаре, все должно включаться одной кнопкой. Потому что если тебе нужно включить усилитель, включить здесь, включить педали, принести откуда-то гитару, достать ее и так далее, вероятность, что ты будешь работать, не очень велика. И вот это вот внутренний процесс а, точно такой же. Да? Настройка, она может быть либо... Оп, ну вот, да, нет раскачки, да, настройки. Вот, Юля, спасибо огромное. Итак, а, если вас как-то привлекает это направление, а, то... Мы будем заниматься в этом году, у меня есть несколько таких очень хороших дополнений, которые я наработал в персональных консультациях и вот, взаимодействии в самокоучинге про то, как двигаться быстрее. Итак, первый этап. С чего все начинается? С чего начинается вот это воплощение? Оно вообще начинается с, с того, что у нас появляется какое-то желание, у нас зарождается что-то. И... На этом первом этапе есть, э, да, что может происходить с налогообложением, когда молодой начинающий э, стартап, о, только идеи есть, и тут к нему приходят и говорят, так, у вас, похоже, появилась идея, давайте-ка вы заплатите нам за лицензии вот столько, столько, столько и столько, и тогда будете делать. Э, да, на психологическом уровне все это знают. Бывает ли у вас такое, что э, сейчас вы подумаете, половите себя, что на этапе рождения желания вы начинаете себя спрашивать, а вот, а вот надо ли это мне вообще? Я же вот без этого жил, а зачем это мне? А вот стоит ли этого хотеть? А вот к чему это приведет? Да? А, в общем, вот это вот удушение желания, уничтожение желания, оно э, является одним из первых элементов, э, на которых мы можем потерять. До ста процентов, потому что если мы не дали желанию родиться, все, то есть вот давайте назовем это красивым а, словом аборт, вот а, абортируете ли вы свои желания, вот напишите в чат аборт, если вы такое с собой проделывали, просто вот оно только начало зарождаться, вот я хочу что-то, да, и вы такие, нет, ни хрена, мне вот это вот все не надо, я сейчас не готов быть предпринимателем, я не готов это все рождать. И это же удивительная штука. Вот девчонки пишут. Да, это же удивительная штука. Как появляется вообще эта склонность, как появляется этот ментальный процесс, почему мы уничтожаем э, желание. Потому что есть культурально-коммуникативная э, история с родителями, да? то есть вот, уничтожение желания на первом этапе, э, когда мы говорим, я хочу это, и родители начинают нам объяснять, почему нам это не надо. На самом деле родители начинают нам объяснять, э, что не почему нам не надо хотеть, они объясняют нам, что они не хотят тратить свои ресурсы на реализацию этого желания. Но это сложно объяснить, да? То есть, если я скажу: "Слушай, я не хочу этим заниматься, как бы ты там, я не буду этим заниматься", потому что, ну, ребенок не имеет пока ресурсы к реализации. И ребенок получает сообщение чаще всего от родителей что это просто не нужно, и э, появляется такая автоматическая штука, как бы сама себя пожирающая. Просто дочка наслушается, просто дочка должна понимать, что если папа или мама говорят, нет, тебе это не надо, и вот почему, они имеют в виду, что ты можешь этого хотеть. Это желание само по себе прекрасно. Потому что вообще говоря, любое желание само по себе прекрасно, а человек, который чего-то хочет, это живой человек. Это, это такая вот особенность а, наша. Да? Это значит, он рождает что-то творческое, божественное в своем воображении, что может воплотиться в реальном мире. А, ну, тигры не занимаются, они сами по себе красивые, но искусством не, не занимаются, они не создают живописи, музыки, технологии и так далее. Да? А вот мы создаем. И это вот некое то, что называется там в религиях божественная искра, а, творчество и так далее. Вот желание само по себе прекрасно, но мы лично вот сейчас не чувствуем в себе силы желания заниматься реализацией твоего желания. Поэтому, а, да, а, и, и нам проще часто сказать, что тебе это не надо, чтобы ты нас не уговаривал, не увлекал. Если это адекватная оценка, что на реализацию желания нет сил типа а, начал, но не вывез. А, Лена, это, это, это следующий этап. Это, а, это, да, мы сейчас говорим про, про другой этап про вот, когда мы гасим искру в начале, когда мы абортируем просто так это. А, причем это же может быть мелочи, а, когда вас спрашивают, что вам надо на Новый год подарить, что вы хотите а, на день рождения, и так далее. Есть люди, которые прямо хотят, они четко знают, чего они хотят. Нам же на самом деле очень нравится хотеть. Да? Ведь когда вы знаете, чего вы хотите, вам становится очень здорово. Когда вы понимаете, что вот я этого хочу. Это, это все определяет, это все упрощает. Вам становится просто принимать решения, вам становится просто про это разговаривать, строить взаимоотношения. И так далее. если вы вот четко поняли, что вы хотите, в ситуации, когда вы не знаете, чего вы хотите или отказываетесь от желаний, вот как раз тогда возникает вот эта вот смутная фигня, я не знаю, что выбрать, я начинаю колебаться, я не знаю, как, как, как здесь себя вести и так далее. Да, это вот красивое слово уже отучило меня душить на корне желания. Сейчас дочка наслыш Так, а, а, а если еще убийцы чужой мечты часто это родители ну да конечно это могут быть родители а мы на самом деле в этой функции очень часто выступаем когда наши друзья что-то говорят я хочу вот это сделать ведь первый автоматический такой э, позыв э, да, культурально у очень большого количества людей предостеречь предостеречь потому что это опасно сложно э, и, и так далее и так далее и так далее Итак, убийцы мечты, аборт, вот, вот это вот первый этап. Потом мечта начинает разворачиваться. В мечте, в разворачивании мечты, есть несколько этапов. Я сейчас не, не с полной подробностью рассказываю, да, но чтобы было примерно понятно про то, как это как это как это действует и, и, и про что мы будем прорабатывать, потому что вот, ну первое, нам нужно оживить и освежить этот механизм мечтания, желания э, внутри себя. Потому что если нет случайного, если нет э, каких-то даже дикостей, то нам не из чего выбирать. Если у меня родилось одно желание э, за год. Да, у меня нет выбора. Если у меня родилось 50 желаний за год, я могу выбрать те, которые получу, если мы говорим там про э, то, что Лена Куликова пишет, да, про вот эту вот идею на что у меня сейчас есть силы что мне действительно сейчас как-то в, в струю на что я могу пойти и так далее а если нет вот этого творческого источника давайте сделаем это, это это это это он он фантастический потому что я смотрел вот коротенький фильм про как Заха Хадид знаменитый архитектор я просто плохо запоминаю всегда имена вот эти вот чудесные у нее, такие сложные, кривые да, здания. И она же на протяжении многих-многих лет рисовала э, свои идеи, и они не воплощались никуда, и ну, отказывались, кто-то на ней смеялся, кто-то ее критиковал. А потом в какой-то момент они сделали первое здание, и после этого просто бабам. и это стало такое вот явление... Э, явление в uh, мировой архитектуре. Друзья, у всех тормозит видео. Итак, вот она, вот она, источник, да, мозгового штурма, который говорит, а можно вот это, а можно вот это, а можно вот это вот сделать, а можно еще вот это вот сделать. И дальше uh, мы начинаем простраивать, мы начинаем простраивать uh, мечту, как-то ее планировать. И на этом этапе тоже есть uh, убийцы мечты и их очень много которые начинают э, спрашивать себя что это вот за плана вот я не знаю из чего тут начать а может быть мне надо еще доучиться да? а заслуживаю ли я этого а вот будет у меня это и у э... меня бесконечный список состоит из полезных дел надо вот я застряла на этом этапе Да. в общем. Я не знаю, человек решает, например, решает, например такую штуку сделать. И, и здесь происходит удивительная вещь. Так если в сторону отойти, вот на этом этапе, когда родилась идея, потому что когда она просто родилась, а она чудесная, чистая. Мы такие, вот класс, это очень красиво. Да? Представьте себе, там, не знаю, яхту с парусом. Представьте себе вот такой вот дом весь прекрасный. Там, представьте себе вот такое вот программное обеспечение или такую клинику. А дальше мы начинаем а, задаваться а, такими вопросами, в какую категорию это поместить. И начинается сортировка. И на этом этапе на самом деле мы можем прямо а, судьбу этого проекта решить, потому что есть несколько а, вариантов внутри человека, которые он делает. Да? Первый ⁇ это пожелание. Это если бы вот кто-нибудь это сделал для меня то вот было бы здорово но просто когда люди говорят например я бы хотел ездить на майбах имеется ввиду если бы кто-то ему подогнал майбах он бы на нем ездил но он не готов ничего сделать для того чтобы у него был майбах есть другая штука есть такая сортировка для эмоционального анонизма которая называется мечта почему-то в большинстве случаев когда человек представляет себе что-то такое классное и такое «вот, этого у меня никогда не будет, это, это чудо, а, но я буду про это думать и испытывать про это чувство». Да, когда там, молодые люди а, представляют себе каких-то знаменитостей там, девушек, женщин, а, которым они даже не подойдут, даже если они рядом окажутся, но, скорее всего, не, не окажутся, там есть элемент безопасности, что никогда этого делать не придется. И есть элемент вот этого вот ковыряния, то есть чуть-чуть как-то это чувство трогает. И вот а, мы говорим, у человека должна быть мечта. А, да, человек вот должен чего-то хотеть. А, ну и, и, и так далее. А, и, и есть желания, которые мы планируем сделать, есть планы, которые мы собираемся... Вот, вот мы их а, раз, распределяем по полочкам. И тут мы начинаем задаваться, да, понимаете ли вы, о чем я говорю? Напишите слово «сортировка», если вы понимаете. А, просто некоторые люди прямо очень хороши, они себе очень легко позволяют желание, но они свою безопасность и свои силы берегут другим способом. Чтобы ничего не пришлось делать, они сразу это кладут на полку. Все, это мечта, это не неизбыточно, как бы, ну, как бы я буду про это думать, но не собираюсь а, к этому двигаться. Да? Я, я буду заниматься чем угодно, только только не этим. В общем, есть фантазии, мечты, пожелания и есть ну, некие планы. И если вы подумаете о том, насколько приятно и вдохновляющим мечта, и насколько скушен и обыденен план, то становится понятно, почему люди любят мечты. Потому что в них есть ощущение волшебства, они никуда не ведут, но ощущение волшебства есть, это как некий наркотик. А, да, но это же мечта, зачем опошлять ее действием, да? зачем опошлять ее воплощением, она вот так вот красива. А она пожирает огромное количество сил на самом деле, и а, она пожирает 100% сил из этой части, и она пожирает часть сил от каких-то других действий, которые могли бы быть. То есть мечты надо в любом случае убивать. Мечты надо уничтожать точно для того, чтобы они сбылись, или просто отказываясь для того, чтобы могли сбыться другие. Так, Или а вдруг... Да, реализованное будет не таким красивым и искристым. Да, да, да, да. Ну, в общем, там, там, есть вот много вокруг этого всяких всяких историй, да, что вот это вот идеал, а это да, и Платон нам рассказывал про отличие мира идей от мира действий и мира реальностей. И дальше мы начинаем постепенно, вот если вдруг мы смогли вырваться из этой гравитации а, воображения, да, что это за, за штука? Вот, вот наше воображение родило что-то, желание зародилось, и вот мы начали это упаковывать. Дальше здесь есть очень четкая граница. Мое воображение – реальный мир. Все, что осталось в воображении великих мыслителей, нас вообще не интересует. Лекарство, которое могло бы вылечить кого-то, который человек придумал, но не воплотил никому. Да? Ну, ничего оно не дает. Конструкция моста, конструкция электростанции. Все, что угодно. Невысказанные слова любви и хорошего отношения. Ничего вообще не стоит. То есть человек там может чувствовать все, что угодно. Он никак не воздействует на других людей. Он может любить человека и ничего не сказать и не сделать для этого, и тогда любовь вообще ничего не стоит. То есть вот эта граница между воображением, тем, каким мир должен быть, рисунком, и тем, какой он есть. И здесь появляется да, ну, несколько вариантов того, как люди к этому относятся. Есть люди, которые говорят, я реалист. Они имеют в виду, что... Нахрен мое воображение, ничего не буду мечтать, вот он, мир такой. В общем, мы тут действуем очень просто. Это огрубление и это такое оживотнование да, потому что, еще раз, особенность человека это способность создавать вот эти вот конструкции и подгонять окружающий мир под. Наша реальность. Мы, например, не такие классные пловцы, как киты, но мы пересекаем гораздо больше расстояние и в массе своей, в общем, остаемся живы и можем наслаждаться этим а, по воде. Да, потому что мы а, создаем вот эти вот какие-то внешние истории. Как бороться со страхом, что не получится реализовать свою мечту? Сейчас, Катя, мы к этому подойдем. А, да, в, то, то есть вот все, есть только реальный мир, воображение, нахрен. Но это люди без воображения, они не интересны, они скучны, у них э, они потребители, потому что они живут в мире, созданным мечтателями и теми, когда есть люди, которые э, строят вот эти воздушные замки, когда они говорят, только мир воображения прекрасен, а реальность унылая, серая, там говно и в общем и политики. А в моих мечтах вот все замечательно. И это такой эскапизм, который тоже ощущается как у меня такой глубокий красивый да, мир внутри и вот просто просто ну, как бы мир еще вокруг не готов к этому всему вот а, а у меня все что не воплощено в действие реально только действие не имеет никакого смысла да? та -данч. все как бы, потому что это не влияет ни на кого. Невысказанная любовь, несозданные лекарства, в общем, все, все это не влияет а, ни на кого. Аня очень любит рассказывать эту историю владимиров про… Жил-был человек, он там мел двор, чего-то делал, и вот в какой-то момент он а, а, ушел, а, а подошел к людям и сказал, что а, «извините, я сейчас на несколько дней запрусь, пожалуйста, не открывайте мою а, коморочку. В общем, закрылся, и когда они его открыли, они обнаружили, что он ушел в радужное тело. Ну, там, в традициях а, восточных есть такая штука, когда человек достигает определенного уровня в практиках, он, а, умирая, излучает часть света, и у него тело физическое тратится на это излучение, и оно становится очень маленьким. Вот. И, и все поняли, что там жил великий мастер, который никому никогда не передал своего учения, не поделился им. Uh, да, ничего не сделал для, для других людей. Ну, в общем, uh, и, это, и это одно из таких пфф, тоже вариантов, uh, каким бы великим ни был писатель, если у него нет читателей, это не, uh, не имеет никакого смысла. Эльмира, запись будет, uh, конечно, напишите, пожалуйста, команде. Uh, с... Я надеюсь, что у всех остальных с этой штукой все хорошо. И, и дальше, дальше есть разные промежуточные варианты, но кого бы мы ни назвали: да, вот, изобретатель, волшебник, предприниматель, в общем, творец какой-то это человек, который умеет создавать воображение, и умеет воплотить это в реальный мир. И, и это самая такая сбалансированная, приятная, радостная история, а, кота, которая может быть. И мы, мы говорим все время вот про то, как подойти к этому моменту, да, почему я имею право проявляться в окружающем мире. И дальше, после того, как мы правильно рассортировали, а да, то есть у нас вот она родилась, мы рассортировали, дальше у нас начинаются вот эти вот штуки. Имею ли я право теперь это проявить в окружающем мире? Никого ли это не потревожит? Не будет ли это грубостью? Не будет ли это наглостью? Не будет ли это э, то, о чем пишет Лена, да, там, хватит ли у меня на это силы ресурсов? А, действительно, потому что ну, не всегда это так, нам нам нужно здесь тоже быть э, огромное количество предпринимателей, например, они заработали деньги, решили построить свою деревню, счастье, город, счастье, какое-то, эко-поселение и так далее, но а, за счет того, что эта система совершенно другого уровня, они вдруг обнаружат, что у них ресурса не хватает. А, это, это вопрос некой мудрости распределения ресурсов, привлечения ресурсов. И да, распределение собственных каких-то сил на этом пути. И вот здесь мы начинаем задаваться вопросом, говно ли я, могу ли я, хочу ли я. Здесь начинают включаться уже такие мощные страшные механизмы. Самооценка. И люди начинают, у меня низкая самооценка, у меня высокая самооценка. Любая самооценка губительна, потому что низкая самооценка приводит к тому, что мы душим в младенчестве, свои желания и свое воображение. Высокая самооценка – это то, что людей убивает. На самом деле люди, которые гибнут во фридайвинге, в горах и так далее, это люди с высокой самооценкой. Как только они превышают их самооценка превышает реальные навыки, это их убивает. И в обычной жизни это может приводить там, к выгоранию, это может приводить к каким-то другим вещам. Да? Мы начинаем заниматься самокритикой откуда такие способности потрясающие у человека. Потому что он понимает, да, наш мозг мыслит очень простыми категориями, так если говорить. Это удовольствие и боль, все, две категории. И мозг все время нам предсказывает, где мы испытаем удовольствие, где мы испытаем боль. И за счет чего происходит история, что мы там по много раз не трогаем острое, горячие или розетку. За счет того, что нам хватает обычно одного-двух каких-то болезненных ощущений, чтобы запомнить, что это такое. И он начинает строить вот эти последовательности. Если мы делаем что-то, делали что-то в детстве, у ребенка же нет понятия о личных границах. Да? Ну, те из вас, кто с маленькими детьми общается, понимают, что ну, ребенок не может понимать личных границ. Он просто делает то, что он делает. Это работа взрослого, показать ему, что, слушай, вот, Тут ко мне не лезь, пожалуйста, вот так вот со мной не надо делать. Но опять же, взрослые экономят силы, и мы не любим детям говорить, что вот со мной не надо так делать. Да? Мы ему говорим, так делать нельзя. То есть вместо просьбы моей к нему и некой договоренности, которая может возникнуть между живыми существами, мы создаем правила и гипнотизируем. И нас гипнотизировали, что существует правило. Вот так вот действовать нельзя, вот это вот приведет вот к тому-то. Чем отличается правило от договоренности, да, понимаете меня? И идея с тем, что мы будем работать с так называемой белой наглостью, со способностью проявить себя, со способностью зайти за то, что считается правилами, за то, что наше бессознательное считало правилами, оно будет связано с тем, что мы будем трансформировать вот эти эмоциональные конструкции, которые внутри очень ярко бывают установлены. Мы иногда, начиная делать что-то для того, чтобы не получить оттуда, начинаем представлять себе, как больно это будет. И поэтому вот внутренняя критика это практически всегда такая самоцензура, когда мы предожидаем и умеем часто лучше, чем другие люди, себя покритиковать заранее и испытать боль. То есть это фактически условный рефлекс, которым мы себя надрессировали вместо исследования. И очень часто мы попадаем в эту ситуацию, как берманские слоны. Я рассказывал эту историю на семинаре а, «Ничего лишнего». Да, когда большого слона вечером, ну там днем на нем катаются туристы, а вечером его привязывают к -то очень тоненькой веревкой к пальме. И я спрашиваю у погонщика, говорю, как, как вы думаете, вообще он же сбежит, он же ее легко порветывает. Говорит, мы их привязываем с младенчества, и они э, в младенчестве пробуют ее порвать, но не могут еще, потому что они слабые, а, им там неприятно. А потом они перестают вообще пробовать эту веревку порвать, поэтому они даже не проверяют ее а, на силу. А... Да. Вот, э, спасибо, Наташа. Да, соответственно, вот, вот, вот, вот эта вот часть перехода, потом мы попадаем, то есть э, мы еще до, до, до реального мира даже не добрались. То есть мы еще не столкнулись э, с реальными трудностями в окружающем мире, мы еще не столкнулись с критикой и осуждением в, э, от других людей. Но мы, да, вот сколько было возможностей похоронить вообще это действие без посторонней помощи. Абсолютно не нуждаемся в том, чтобы нас кто-то критиковал, осуждал, чморил, бурил, в общем, и устраивал гонения на нас, справляемся совершенно самостоятельно. И в итоге не узнаем, потому что в окружающем мире начинают действовать совсем другие законы, и эти законы, в частности, случайности, в частности стечения обстоятельств, в частности коммуникативные, да, когда мы разговариваем э, и можем о чем-то договориться. И здесь могут быть совершенно нелинейные какие-то тренды, потому что это просто вот зашло. В Японии в какой-то момент продавались э, игрушки-чебурашки. Э, их продавалось больше, чем в Советском Союзе, потому что просто японцы были одержимы вот этими чебурахами. Э, в общем, они чебу, чебурахнулись, и был, был какой-то такой момент. Э, в окружающем мире очень много работает случайности Очень много работает неких стечений обстоятельств, и выдающиеся предприниматели, люди очень богатые и успешные, э, те, кто получше соображает, э, всегда очень честно признаются, что в их успехе, э, в их позиции в мире и в том, какой жизни они живут, очень большую роль играет, конечно, просто элемент случайности и удачи. Они оказались в нужное место, в, нужном, э, в нужное время, в нужном месте. Да, но тут надо было просто купить э, билет, тут надо обязательно просто купить этот лотерейный билет, а до него нужно дойти, потому что вот это вот э, бормотание, гипнотизирующее внутренние э, какие мысли, вирусы, оно существует на самых-самых разных уровнях. И э, начиная от задушенного абортированного желания, заканчивая э, ощущением, что я не имею права действовать или это очень опасно, потому что... Опять же, как, как, как это рождается внутри, наше бессознательное, в каком-то смысле, это механизм распознавания паттернов. Она хочет понять, как устроен мир. И если, например, ребенок взял и украл в детстве деньги, да, все как-то через это проходили, все как-то там кто-то мелочь, кто-то побольше. Ему же это неприятно, он же слышал, что это не очень хорошо, и он начинает чувствовать себя стрёмно. И он начинает пытаться избавиться, например, от денег, потому что это доказательство его преступления. И, и это может быть таким сильным эмоциональным запечатлением. И вот таких вот маленьких запечатлений на уровне действий, их огромное количество. И наша задача, и задача тех процессов эмоциональных трансовых в работе с бессознательным упражнений, которые а, я буду давать, это задача расколдовать вот эти вот внутренние такие а, штуки, которые просто они сложились в чем-то случайно, в чем-то под воздействием, правда, там родителей, но родители, понятно, не виноваты. Да? А, даже зная то, о чем мы сейчас с вами говорим, очень сложно не делать этого, потому что а, это так удобно. Сказать ребенку, это просто тебе нахрен не надо. А вот так вот просто нельзя делать. Это, это, это удобно, это легко. И тут это не вопрос, что у мама там меня. А, про деньги тоже будет на курсе. Ну, это, собственно, ч, ч, частично связанные вещи, а, потому что да, деньги – это же, а, с одной стороны, некая эмоционально-виртуальная история, с другой стороны, она такая а, связана с договоренностями и как бы ну, является мерилом части наших а, активностей и действий в реальном мире. Не всех, не главным, но является а, важным. Вот, а, поэтому мы будем работать вот с каждым из этих этапов. Мы будем а, учиться, как убивать мечты, превращать их в план, как дать себе право желать а, освежить его, как а, научиться вот этой вот белой наглости, а, что значит белая наглость? Это когда мы смело проявляем себя, не причиняя вреда а, окружающим. да. И как, как, как это все сортируется. И будем постепенно а, у, усыплять и выводить этих ментальных паразитов, которые, собственно, нас таксуют и обкладывают этим налогообложением, которые это ты, «тебе еще надо научиться, знаешь, какие есть люди, зачем ты сейчас больше этим заниматься». Люди некоторые вон как… А, да, умеет, как э, человек, который не умеет играть на гитаре, приходит на концерт великого гитариста и после этого начинает играть на гитаре. Человек, который на среднем уровне играет после того, как приходит на этот концерт, бросает играть на гитаре. А, Если у вас какие-то инсайты за сегодняшнюю встречу, что вам торкнуло, напишите, пожалуйста, в чат сейчас, вот что вам отозвалось. Из, из того, что я так э, рассыпью вам предложил в течение этого часа. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, тоже задайте их. Я э, с огромным удовольствием их бы обсудил. А по, под Да... Белая наглость, на самом деле, это феномен, который я изучаю уже больше 10 лет. И люди, которые занимаются предпринимательством, люди, которые действительно что-то создают, я не имею в виду что что вам не нравится, да? я имею в виду, что ну, предприниматели создают клиники, предприниматели создают какие-то успешные учебные э, мероприятия там и так далее вот э, все что создано было когда-то частью воображения э, людей и если ваш мир внутренний э, Я думал, что я унылое говно, оказалось, а что нет, просто застряла. Мне так нравится это всегда. Мы, мы очень много результатов неумения вот в этом танце между личностью и мозгом, своего непонимания того, как устроен мозг и как с ним поработать, его каких-то склонностей, мы начинаем приписывать это своим личным характеристикам. То есть, там, лень, что я такой скучный, неизобретательный, там, трусливый и так далее. А на самом деле это, это не моя склонность как личности и даже не совсем склонность мозга, это склонность к того, как мы взаимоотношения с ним построили. Да. А, да, спасибо. Спасибо. Класс. Самооценка. Крайне вредный элемент, который имеет очень узкое применение и должен быть взят под контроль. Надежда, да, один из видов сортировки, надежда, что вот все на все просто сложится, и то, как в окружающем мире это будет, бывает позитивная, бывает разрушительная. Ее нужно очень четко сортировать, потому что если она не рассортирована, негативная, разрушительная надежда убивает людей прямо физически может убивать людей это описано у виктора франкла как, как, как все это было смотрите под видео есть кнопка подробнее о курсе собственно кпд да это курс который начнется в самое ближайшее время я традиционно курс этой серии провожу в первые месяцы года потому что люди либо, ой, я не ставлю планы на год, вот я теку с течением, ну, в общем, а если поток из канализации, то зачем с ним течь? А я вот хочу быть в потоке. Не в каждом потоке вы хотите быть. Это вопрос удушения, абортирования своих целей и желаний. Но те из вас, кто какое-то направление на год ставит, да, это сейчас такой все равно приятный, классный, чудесный период, когда можно взять, освежить, и сделать этот год более продуктивным, но хотя бы эту весну более продуктивной, более бодрой, более интересной с точки зрения воплощения каких-то ваших идей. Потому что э все, за что мы людям благодарны, это что-то сделанное, э -да, то, чем мы пользуемся. Если, если человек был гением, но он ничего не сделал, мы не можем быть ему благодарны, это не меняет нашу жизнь. Поэтому э, задача просто, ну, присоединяться и вкладываться вот в эту вот историю, э, создавать окружающую реальность и окружающий мир вместе, на, беря самые красивые из наших внутренних миров. Да, и э, вкладывая это, повторюсь, про китов очень понравилось. Да, спасибо огромное. Э, курс, который вначале рассказывал, он тоже доступен. Э, да, Катя, смотрите, э, вы, если там зайдете в «Участвовать», то вы увидите, что там можно купить пакет, потому что я вижу эти два курса, ничего лишнего, и вот этот вот КПД, как такое суперкомбо. Это навыки разного уровня, разного класса, они совершенно разные по стилю, они так прямо друг друга дополняют, потому что они ну совершенно проразные, ведут к одной и той же цели, что вы можете тратя меньше жизненных сил э, или те, то же самое количество жизненных сил, сделать больше, и это будет ощущаться легче. Э, впечатлило, что все, что создают вокруг нас, раньше было только воображение людей. да Элла, это, это действительно так, это действительно впечатляет, что э, кто-то это породил, и спасибо им за то, что они э, не, не были такими трусливыми, да, потому что у нас есть страх неудач, мы планируем, как будет плохо, если я испытаю неудачу. У нас есть страх успеха. Мы планируем, как будет плохо, если я добьюсь успеха. С этим Майбахом – это абсолютно реальная история, когда человек начал думать, вот, а если у меня будет Майбах, его же так дорого обслуживать. Мы не очень хорошо вообще моделируем будущее, по-честному, и очень часто человек себя перемещает туда в том состоянии, в котором он есть, и, конечно, обслуживать Майбах Имеют тот уровень доходов, который у него есть на данный момент, но это очень тяжело. И, и, и тут вот эти вот идиотские истории рождают, что, ой, нет, это очень дорого, и так зачем вообще все это надо? Я бы не стал покупать соль за 800 рублей. Там, а, люди, которые покупают соль за 800 рублей, люди, которые покупают майбах и обслуживают его, они трансформируются на, на этом пути, они трансформируют э, свой образ жизни таким что образом, что это становится естественным. Я э, сейчас не про деньги говорю, я говорю вообще про, э, ну, чтобы вы не выбрали, сделать какую-то научную работу, сделать какой-то большой проект. Э, э, да, человеку кажется, что вот, вот когда у меня была такая первая машина, вот я так оттопырился, а если у меня будет Rolls-Royce прямо или, э, там, не знаю, Ferrari, вот от него я просто проторчу. На самом деле э, все ну, обычно наоборот. Когда человек э, доходит до того, чтобы купить себе Ferrari, он уже э, трансформировался настолько и привык э, к вон, там, потреблению и э, окружению своему настолько, что для него это очень просто и естественно бывает. Да, та же самая история с каким-нибудь мероприятием, та же самая история с каким-нибудь масштабным проектом. Мы не умеем увидеть, как мы трансформируемся на пути и не решаемся встать на этот путь, потому что не верим в собственную трансформацию, потому что есть такой эффект, который называется иллюзия пика личной эволюции. Нам кажется, что мы сформированы в каждый момент времени, и мы больше не изменимся. Эмоционально. Мы, мы, мы, мы не верим в это. Интеллектуально мы можем чего-то там прикинуть, но обычно мы все равно думаем, что вот все, вот будет как сейчас, чуть-чуть какие-то вещи лучше. А мы способны на невероятные трансформации, и э, суть и масштаб этих трансформаций есть э, в каком-то смысле. Кайф человеческой жизни. У вас под видео, если вы перезагрузите э, страничку, кнопка «Участвуйте подробнее о курсе», там вы можете получить самую-самую лучшую цену на этот курс, так, чтобы а, попасть на него. А, Виолетта, это, я не думаю, что это курс про решение больших каких-то задач. Я больше этот курс вижу как курс, а, как перестать а, а, обкладывать налогами, а, как перестать вот эти вот тепловые потери делать в процессе, реализации больших или маленьких задач, ведь это до смешного доходит. У вас было когда-нибудь такое, что вы хотите заказать еду, сидите, чего нибудь там, я хочу заказать еду, выбираете, и вдруг значит, у вас возникает идея, я хотел это, а этого сейчас нет, а тогда что-то, и вы откладываете, через некоторое время понимаете, что вы уже сильнее хотите есть, снова заходите, снова с этим сталкиваетесь, не можете как-то вот это вот сделать. Это же и в мелочах в каких-то бывает, когда нужно там какие-то простые штуки сделать, пойти оформить документ какой-то, от которого дальше будет зависеть очень-очень многое. Это небольшой процесс, но мы вокруг него начинаем делать вот столько всего. Поэтому это совершенно не обязательно про большие задачи, но с большими задачами, безусловно, это будет работать. Я здесь именно хочу а, поработать над вот этим внутренним ландшафтом, да, что пфф, родилось а, желание рассортировать его правильно и а, строить его в виде воплощения. Либо, если там, как Лена пишет, да, что, ну вот, нет ресурса сейчас, не тянем, ну, построить правильную структуру, как сказать, что, слушай, извини, я вот это сейчас не тяну. А, ну, потому что правда не всегда есть, не всегда есть на этот ресурс. Не на каждом этапе, не в каждый момент. Я вас очень-очень жду. Это будет бомбяо. Я видел уже как минимум пять групп, которые проходили через предыдущие версии этого а, курса. И я каждый раз вижу, какое вдохновение, какая свобода вот этого вот излучения жизни, и реализованность у людей возникает. Люди порхают, и потом они привыкают к этому порханию и говорят, что оно ну, так как-то очень привычно, это стало обычно, но в моменте видно, насколько больше они могут сделать в своей жизни. И я очень хочу быть вот этим прикосновением и возможностью, чтобы вы могли реализовать то, что способно дать ваш внутренний мир окружающему окружающей нас, реальности, сделать ее красивее. Спасибо вам огромное. Я вас очень-очень жду. Запишитесь, нажмите кнопку, потому что этих условий больше не будет нигде.